Никогда не забыть нам песен, рожденных на земле Афганистана. И всегда эти песни будут жить в нашей программе. Лауреат нашего фестиваля Валерий Ковалев. Идет которая весна Без свиста пуль в афганской круговерти Но горы вновь ко мне приходят в снах Те горы, на которых море смерти Пустыня огрызалась горячо как, скрывая призрак каравана, Все было, все осталось за плечом. Но век мне не забыть, Но век мне не забыть Афганистана. Я вспоминаю снежный перевал, где выше лишь бывали только боги, Там редко автомат мой остывал, Но часто в кровь разбиты были ноги. Но память, как в замедленном кино, Прокручивает фильм воспоминаний друзей которых нет давным-давно, ко мне приводит в дом, ко мне приводит в дом из дальних далей, война свои подарки раздала, кому звезда на грудь, кому на холми. Кого-то развенчало до гола, А кто-то вписан в жизни многодомник. Пусть десять или двадцать лет пройдет, И время врачевать умеет раны. Давайте помнить тех, кто не придет. Нельзя нам забывать, нельзя нам забывать